Всем привет, меня зовут Ольга, я живу в Бразилии, и сегодня по многочисленным просьбам нашей редакции мы возьмем интервью прекрасной надежды. Часики тихают, никто не молодеет, и почему-то полезли вопросы про здравоохранение, и даже появились вопросы про роды в Бразилии, поэтому я решила записать такое видео, непосредственно беря интервью у опытного человека, который... Прошел эти круги бразильского а, Рая. Рая. рада. Это был, это был рай, да? Это был рай. Поэтому сейчас мы все узнаем. Скажи, пожалуйста, если бы вот прямо сейчас откатить назад, и у тебя прямо сейчас был бы выбор рожать в Бразилии или рожать в России? Что бы ты выбрала? Бразилия. Бразилии То есть есть какие-то неоспоримые, очевидные плюсы родов именно в Бразилии, вообще здравоохранения? меня вообще не было мысли о том чтобы поехать рожать обратно в Россию обратно в Россию угу. здесь меня все устраивало потом я начиталась всяких историй про российские роды какой-то как раз проходил флешмоб про... расскажи про свои роды там было про всякое Я не знаю, я не хочу говорить, как это там плохо в России, потому что я в России не рожала. Мне всегда казалось, что бразильцы более приветливые более тактичные в этом плане. И так как ты, когда ты беременный, ты и так как в каком-то стрессе, в ущемленном состоянии. И тебе хочется больше приветливости, больше тепла, и тебе не хочется сталкиваться с российской системой здравоохранения. Ага. И еще один плюс в Бразилии, потому что здесь тепло. Это правда. Здесь да. даже беременную как бы, ходишь в шлепках, когда ты сильно беременна, и тебе тупо не надо сапоги застегивать. Второй вопрос. Я знаю, что, конечно, ты не рожала в России, но тем не менее, я бы об этом в интернете или у тебя были какие-то знакомые, которые рожали. На твой взгляд, самый главный яркий фактор отличия родов в Бразилии и родов в России? больше кесарева. То есть в Бразилии и, и женщины сами роженицы, и врачи тоже за кесарево Врачи сто процентов, потому что я даже не могу представить, как вот мой врач, у которой с утра, консульт... с утра роды после обеда консультации, у нее очень плотный график, я просто не представляю, как она ходит на естественные роды, которые начинаются в любой момент. Я не видела ни одного младенца, вот такого красного, рожденного, естественно. То есть ребенок не появляется, когда хочет. Они назначают время, во сколько да. она будет рожать, они ее привозят, и вместо анестезию разрезают следующий да. конвейер. Понятно. Но это в частных государственных за мужчину, без показаний, делать -за. Возможно, не все, кто смотрит это видео, собираются рожать, поэтому спросим вообще про здравоохранение, да. так как тебе уже доводилось бы в больницах не только по поводу беременности, но и по другим вопросам. Здравоохранение в Бразилии, как оно? Оно не как в России? Оно как в России в плане того, что раз на раз не приходится. Есть клиники, поликлиники нормальные, суперремонта. Здесь все бесплатно, есть такие, которые бесплатно, но ты бы доплатил, чтобы не сидеть в сарае на полу нет. не ждать очень Чувствуешь ли ты качество медицинского обслуживания здесь выше, чем в России, бесплатно? Как мне кажется, в Европе, как многие иммигранты жалуются, что здесь все лечат Бразилия. Я ждала неделю записи к потому что у меня были спина, я пришла, он меня смотрел и сказал, же сильно действующие таблетки нельзя кирцетамол и, и талинол все, все можно вылечить углем зеленкой Но они все вежливые как, как во всех случаях в принципе меня все устраивает можно ждать долго записи даже если вовремя Могут тебя принять вовремя. Можешь ждать час. В общем, раз на раз не приходят. А очереди, как в России? Вас тут не стояло, я только спросить. Вот этого нет. Не бывает здесь? Не слышала. Все прям в свое время приходят по записи и тебя прям время, вовремя примут. Вовремя тебя могут не принять, но таких склок, как в в России, я не встречала. А у нас прям можно романы по этому писать. Допустим, семья из России решает ехать в Бразилию, чтобы там рожать. А какие преимущества, что дают роды и родителям, и ребенку, гражданным в Бразилии? А ребенок сразу получает гражданство, и с этим гражданство может въезжать в Европу без визы. Родители могут через год подать тоже на гражданство и получить гражданство. Паспорта Бразилии. Как, как родители на Бразилии? Рожай, приезжайте рожать в Бразилию будете кататься без визы в Европу. Очень хорошо что ты сказала про стоимость. То есть если, допустим, я приезжаю в Бразилию, там, я не знаю, на пятом, на шестом, на седьмом месяце беременности, мне не обязательно с собой иметь. Если я приезжаю, мне не обязательно иметь с собой какую-то круглую сумму на то, чтобы там мне нужно было оплатить врача, оплатить палату, больницу, еще что-то. Я могу приехать родить бесплатно, все бесплатно. бесплатно. ты тоже можешь выбрать. А бесплатно тот, который придется. Но все бесплатно и причем в отличных условиях. Общалась с другими девочками, которые рожали муниципальные клиники mm -hmm. и они писывали прям точь-в-точь -точь то же самое. Если ты рожаешь первый раз, тебе приходят, все объясняют, тебе там объясняют, как кормить, спрашивают, нет ли у тебя депрессии. Все. Тебя там... могут посещать по годам в палате. Только ты родил, там у тебя есть лет, если записывают ребенка в палату, все сразу все родственники приходят, все, все приходят, все смотрят, все, все смотрят на тебя. Но для кого-то это шок. Потому что, ну как это, к ребенку все пришли, все там хотят на руки взять, а там разве что без бахилки. Разве что руки заставляют помыть и все. Если я все-таки еду в Бразилию рыжать, окей, мне не нужно копить деньги на это, Ну только там, не знаю, на жилье, на билет, на еду. А я не задолбуюсь собирать документы. Приезжают на 34-я, на 36-я неделя и встают на учет. Можно даже без знания португальского с будним переводчиком. Здравствуйте, здесь можно рожать? У меня, по крайней мере, в любой сфере жизни с бразильцами связано по-любому что-то странное, непонятное или необычное. Роды и ребенок – это вообще важное событие в жизни. Была ли какая-то такая история, которая явно смустила тебя или она была очень конфузной, абсурдной или что-то в этом духе. Есть история, которая смущает меня каждый день – это то, что у ребенка не ты уши. Здесь даже, вот, сегодня я сидела ждала тебя, ребенок, белоплачец, подходит мужик и говорит, он, он, как его, как его Красивый имя, там, мальчик, к нему, к ней, как к мальчику, потому что не проколоты уши, у девочки должны быть, и меня каждый, может, день спрашивают, ушки-то мы еще не прокололи, а когда, ну и, и, и там, почему не прокалываешь ушки, ты говоришь, не хочу, и ждешь, чтобы его не хочу, будет достаточно. В автобусе, в поликлинике, почему-то больше всего это секретарю нашего педиатра не и прямо каждый раз спрашивает: Ну почему? Ну почему? И даже свекровью моей говорила, что тебе надо проколоть. Вот когда ее дома не будет, просто возьми ребенка и прокали. Как относятся к блондинистому голубоглазому ребенку в Бразилии? Каково все восхищаются тем, что у нее олиус азуис. Выглядывая Голубые сужим. глаза, боже мой, да какая у мама, у тебя будут проблемы. С финалем эту встречу логичным вопросом. Скучаешь по России? А России нет. Опа. По друзьям <свят> родственникам да. А, что значит Россия? <свят> ну да, дом там, где то есть логичный, философский ответ <свят> от мудрой <свят> женщины-матери. Вы точно так же можете задавать совершенно любые вопросы. Вы не поверите, это бесплатно. Просто пишите про них в комментариях. Вещаю вам из Бразилии. Всех вас целую, обнимаю. В следующий раз я расскажу про что-нибудь еще. Всем муа. спасибо, всем мои объятия. Всем пока-пока.